Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами побываем на секретном моем стеллаже. Вот такой стеллаж. Вы еще никогда у меня на видео не видели. Вот. И о некоторых его обитателях я сегодня расскажу. Итак, приступим. Знакомьтесь, это Монет. Вот такой букет у меня уже больше месяца. И здесь еще есть новенький цветонос идет. Вот на каждом цветоносе около 10 цветочков. Розетка небольшая, около 20 сантиметров. Не требует ни формирования, ничего. Вот такой шикарный, как весенний букетик. У вас будет держаться долго. Очень рекомендую начинающим фиалководам растение, не требующее усилия. И очень нежное, и красивое. Знакомьтесь. Это кровавая орхидея. Вот такие огромнейшие звезды. Вот такие 6 сантиметров не менее. Ярко-кроваво-красного цвета. Как будто бархатистый при освещении. Розетка стандартная. Немножко рыхловатая из-за длинных черешков. Склонна к посынкованию. Листья. стандартно зеленого цвета, бархатистые, не крупные, розетка где-то сантиметров 25. пять. Знакомьтесь Джуса Делина, очень активно развивается розетка, сама формируется. Вот такие цветы около 4 сантиметров. Когда начинаются цветения, совсем невзрачные, по мере расцветания набирают окрас. На ярко-зеленой листве получается вот такой. Вот такие цветы ярко выглядят. Поцелуй ангела. Расцветает бело-зеленый, белый-зеленый рюшечка-цветочек. По мере взросления рюшечка становится розовой. И розовый переходит на цветочек. Увы, подашка. Ну, до опадения стоит больше месяца. Довольно-таки большие, около пяти сантиметров. Фуксивая балерина. Огромные, около 7 сантиметров Фуксивые звезды с белой каймой. При температуре около 20 градусов она ярко выражена. При более высокой температуре кайма немного размывается. Стандартная розетка. Обильно цветущий сорт. На цветоносе от двух цветочков. Легко и охотно размножается листиком. Знакомьтесь, лежезель. Розеточка совсем небольшая. В разгар цветения образует шапочку из цветов. Очень склонна к посынкованию, Неприхотливо, легко дает деток. Белые помпончики размером 4-5 см в период полного цветения. Это целая шапка таких помпончиков Дрявеньких. Не все они хорошо держатся на цветоносах, немножко Попадают, нехорошо держатся, опускаются, вернее, в начале, раскрытия, в начале раскрытия цветочка. Вот здесь слегка зелененькая рюшечка и лепесточки. Вот и все на сегодня. До свидания, до новых встреч. Хорошего цветения вашим цветам и крепкого здоровья.